Всем привет! Сказанное на канале является личной фантазией автора, либо личным суждением автора. Я ни к чему не призываю, никого не оскорбляю. Заранее предупреждаю, что буду так подробно разбирать и, в принципе, разбирать только собственные реверсы. Вы должны понимать, какое это открытие, насколько это рисковано и должна быть этика, Некоторая ложь, некоторые тайны, они нам нужны для комфорта. Мы общаемся с друг, друг с другом доброжелательно, хотя у каждого из нас может быть совершенно любое настроение. Если я что-то где-то обнаружу, то я буду, э, не упоминая о том, что кто сказал, что сказал, я буду в общем говорить фразы, есть информация или я считаю, я полагаю. Только так. Перевожу в фрагменты одного из файлов. Предупреждаю, что я сужу по лексике, что либо настроение человека влияет на, на лексику, либо попросту в нем существуют разные субличности. Во мне порой часто, точнее, идет внутренняя борьба направо или налево. Я иногда испытываю страх или стыд непонятно за что. Я допускаю, что у меня какой-то вот разлад по программам, и он прекрасно виден на этих текстах. Текст, который я сейчас не буду описывать, он полон матов, матов, там маты, там вот мужского лица разговор. Там вещи, о которых я не знала или не думала. В текущем тексте, смотрите, здесь слово «догадалось в отселе одной век и лишнюю вагон метеонину, высеивающей жизни». Тут очень много слова «жизни» в течение текста. Но что надо за навеса? Занавеса – это аллегория апокалипсиса при завес. «Война у меня, а вы без затворными есть тур или мультфильм». У меня война, я жду помощи. Вы настоящие, поможете или вы мультфильм? Я здесь упоминаю Волгу почему-то. Я здесь упоминаю Одессу. Это тот самый ролик, где я перечисляла города, и моя психика произнесла слово «Одесса» только. Я заметила, что неприятности ютятся к побережьям. Мавзолей снилась вам, или егерь меню на глюк залилась душ. Слово душа употребляю. Ну, я его действительно, это слова, которые я использую. Просны. Мои Мой не наносят драка, я не вступаю в бой. А именно шанс, это и слышно день. Вот это предложение про шанс. Шансы зовут есть. Мы не отменят шагов. Мы не отменяем шагов, мы, мы все равно идем с дивизии с Берцовой, военная тема. Дальше про вещество 2020. Медицинское. Вид взоров на смесь. С Снейфан, Оксфорды, применение, организацию. Организация, Оксфорд, образование, применение. Фан не знаю. Смесь. И мы любуемся стеной. Мне доказывают, но пойдут. Говорят бездоказательные слова. Мы смотрим на стену. Есть и любить. Слово любовь употребляется несколько раз. Любую что-то защищена ценой дорогой. А еще. Это смешно. Не желай нам медсестра еще... Локационную нюханью Жизненно я люблю Жизненно я люблю Я жизнь люблю Не желая нам медсестра Еще локационную нюханью Главное, что здесь И китайская местность Вот эта Упомянута И прекрасно понимаешь О чем это Шабурдизация Вы же помните Упоминаю Киргизию, упоминаю сейчас, сейчас, сейчас, Турин. В России есть город Зеро. Класс вообще. Целое предложение построено абсолютно правильно. В России есть город Зеро. Зеро круги, кольцевые дороги. Выбросов замирились, смирились с выбросами химтрейлы. Строгая, когда я думаю, однородной лицензиями однорогия. Не знаю. Война Санаева волосатую функционалах целей. Чья-то война, сделанная волос системой волосатых рук. Минерал классические уборкой Киргизии. Чудесные революции роз. Революция роз. Светильные фанаты. Война взрывание война взрыва. Вот прямо предложение. Война взрывания, война взрыва. Что происходит вокруг, оно просто вот проговаривается. Бессознательно полосы вины, неосознанная вина. С гиревых грязи, гиря, вес, тяжесть, грязь, что-то нечистое, да. Сгиревых грязи, то есть э, проблемы от богатых, увеличению выселенных, увеличению выселенных, эвакуацию я вижу, как у Нагону внешнего инновационный бился без накида однорядную на среду. Во, фа, во втором файле вот... Упоминается дура, упоминается фигня. Несколько раз на букву Х, трижды нашла. Им, имя упоминается. В общем, во втором файле а, тут такие вещи, что я догадываюсь. Просто это очень похоже на на человека из моего окружения. Есть такая тема, что иногда мы, общаясь с кем-то, перемешиваемся программами. И я смотрю, вот эти имена, то, что используется от мужского рода, и это похоже на субличность. Да, вот прямо лексика, которую использую не я. Вот прямо-прямо, очень... Допустим, фраза «вот здесь я был». И вот такого вот мужского рода. Слово «лыбиться». Иногда я перехожу на женский род, но здесь выражено, что вот много предложений четких достаточно в мужском роде. Тут много про игру я не играю. В интернете я... Ну, как-то было там, не знаю... Это настолько узнаваемо, что даже не хочу зачитать ни одного предложения. Короче, вот такие вещи бывают. Ого! Пятой точки опоры на букву «Джо». Вот минимум три в файле. Минимум три. На три буквы тоже минимум три слова. Это ролик более чем годовой давности. Сука, литературное слово, оно опять-таки употребляется. Ну, вы слышите, как я говорю? То есть, подсознание, неужели оно не учитывает? Базар слово. Базар дважды. Мразь. Опять о, четвертый раз же. И имена людей. Пятый раз слово на букву уже нашла. Пятое. Да, я уже не буду описывать, уже не буду зачитывать, но... <смех> Здесь про вот эту тему двадцатого года и уколы. Именно... Именно кто-то, вот от кого я говорю, себе сделал укол. Так что вот такой вот он интересный реверс. Ты о себе не знаю, что ты <смех> проговариваешь с вообще чужая программа. Как это может быть? Такие версии. Во-первых, у Пани Брэдли она говорит о похищениях людей. То есть, во времени это ты же, только ты прожил там какую-то петлю. Дальше. О подселении других душ, как об одержании даже другими людьми мистики о таком говорят. И даже живой человек может сделать одержание его часть личности в другом. Вот Такое мнение есть. Мутации программ как внутренний раскол. Вот это же основа МК-Ультра. В принципе, это оно же. МК-Ультра – раскол личности. И когда человек отгораживается от какой-то информации, у него образуются сами собой субличности обратите внимание что на некоторые темы вот никто на уровне знаменитости не не говорит вообще вы знаете про какие темы а почему не говорит ведь можно было бы соврать невозможно соврать невозможно поэтому проще не говорить вы видите какая тут может получиться простая защита Потому что, ну вот есть такое явление, ты, допустим, хочешь свои. Какие-то темы ты не хочешь обнародовать. Значит, во-первых, тема, на которую ты говоришь, можно избегать тем, которые не твои некомфортные для тебя. Например, те два продавца, они ведь говорили про машину. Но они не говорили о чем-то чем еще. Во-вторых, можно говорить то, что думаешь, вот именно в темах, где тебе нечего скрывать. Две фишки, которые стоит знать, просчитывать это наперед невозможно. Вы видите, это совершенно другая скорость. Я вам говорю, вот этот текст, которому много времени, я тут настолько узнаю, это настолько напоминает, ну, не меня. То есть отсюда морали, человек может проговаривать чужие программы, и тут надо разбираться, что тут по-настоящему, а что тут не твое. Ну, конечно, самое любопытное, что я среди всех городов упомянула именно Одессу. Именно Одессу.